Последние события в Афганистане возвысили запрещенную в России и одновременно рукопожатную и договороспособную организацию «Талибан». Талибы, несмотря на негативную рекламу в местных СМИ, имеют много общего с обычными мусульманами России. С башкирами, дагестанцами, татарами, чеченцами и другими. Начну с того, что, например, в отличие от ваххабитских организаций, как «Аль-Каида», тоже запрещенных в России, Талибан лоялен к суфиям. Основатель движения Мулла Амар сам был суфием Накшбандийского братства. Нынешние лидеры Талибана являются приверженцами этого тариката. Информация эта важна, во-первых, потому что большая часть российской уммы, в частности башкиры и татары, исторически также относились к накшбандийцам. Во-вторых, отношение к суфизму стало непреодолимым водоразделом между обычными мусульманами ортодоксального толка и появившимися относительно недавно вахабитами. Аналогия Талибана и Аль-Каиды которую часто можно слышать из уст невежд. Совершенно ошибочно. Война, которую ведут сегодня талибы против ИГИЛ на территории Афганистана – одно из тому доказательств. Талибы в основе своей являются учениками старого исламского учебного заведения «Диобанд» в Индии. В этой школе придерживаются матуридитского вероубеждения и ханафитской религиозной практики. Проще говоря, это самое, что не наесть ортодоксальная исламская школа. Решения учебного совета Диабанда являются авторитетными в исламском мире. В своем решении по Талибану ученые Диабанда сказали, что есть вопросы, которые необходимо решить в диалоге с представителями движения. Ресурс Ислам- Плюс приводит фетву ученого Мухаммада Имрана, который сказал, цитирую, «Те, кто имеют предубеждение в отношении Талибана, являются секуляристами, желающими использовать некоторые взгляды Талибана как предлог для критики исламской мысли и бросания тени на имидж исламских течений». В свою очередь башкиры и татары тоже являются матуридитами в Акиде и ханафитами в Фикхе. На этом схожесть талибов и российских мусульман вроде как закончилась. Теперь о различиях. Талибан – исламская политическая сила. Ее цель – создание халифата времен пророка мир ему. И это одна из самых успешных, по-моему, ортодоксальных организаций на сегодня. А теперь главное и глобальное, в чем уникальность Талибана. Это движение не имеет ничего общего с современными либеральными ценностями Запада. Имей в виду, что сюжеты и новости тоже продукт западного мира. Взять, к примеру, проблему наркобизнеса. Буквально сегодня в одном махровом либеральном интернет-ресурсе я прочитал, что с приходом к власти Талибана в Афганистане вырастет наркотрафик. При этом журналист молчит про то, как в первый свой приход талибы успешно ликвидировали эту экономическую отрасль в стране. И про то, как именно с приходом американцев страна превратилась в суперпроизводителя героина. Либеральный мир не приемлет ничего, что не укладывается в рамки его ценностей. Так же, как и Талибан, отвергает все, что не имеет отношения к шариату. Это совершенно разных два мира. Но, по-моему, эти миры все равно будут искать встречи друг с другом. По крайней мере, в Москве эти встречи происходили не раз.